Сегодня у нас очередной ролик. Сегодня ролик о чем за Не знаю. Сегодня Елена Аркадина будет готовить пироги. Сегодня Елена Аркадина будет делать рассаду свою, как там томаты, да, рассаживать или что. -то. Да. Вот. И сегодня у нас будет борьба, ребята, с мышами. Замучили мыши, короче. Вот как пришла весна, начали. Первую короче... партию я отравила, а вторая да. убежала. И сегодня будем, ребята, их мочить. Да. Но это вы увидите чуть позже. А сейчас будет Елена Аркадия готовить. Приступаем А вы не приключается. Кормим мужа. А, и еще, ребята, сегодня мне надо крышу покрыть будет. И покажу вам немного, что у меня получилось. В общем, есть у меня пакетик вот такой. Это от старых дрожжей. Но здесь, сейчас не стали уже писать. Рецепт. Самый простой, который может. Тут, а, ты по этому будь, да, да, здесь проще, чем что там рассказывает полкило муки полностью все высыпаем дрожжи весь пакетик дальше здесь вот рецепта вообще нету вообще нету это вот на новых пакетах вообще не, не имеется никакого рецепта абсолютно мне это не нравится когда есть рецепты. Так, теперь на 150 грамм сахара. Извините, давно уже не ела. Только вспоминала, можно так сказать. Так. Муки-то сколько надо было? Полкило Пол муки. муки да. Целый пакетик сухих да, да. дрожжей. 150 грамм Сахар. сахара. Да, ну где-то вот так вот. Сахар. Так, соль. Соли нам надо. Одна чайная ложка соли. Чайная ложка соли. Так, а вот теперь у нас пойдет два яйца. Вот не знаю, какие свойства яйца. Какие лучше, бегунка взять или курицу? Ну, лодки или курины, это без разницы, возьми то и то. Возьмем то Чуть-чуть начали нестись понемножечку. Ну, весна уже. Совсем понемножку. Ох, а это ты сейчас не проткнешь. О, бьешь, бьешь. Как с трусиной. ой, ну какое О, разные, вот желток да. уточки, а вот куриный. Так, теперь нам надо муку положить, сахар положили, 150 грамм масла, 200 грамм молока. 150 грамм масла, сейчас масло. О, господи, погода на всех прям действует. Ужас. свойской ребят свойской свойской но она уже не молоко ты посмотри подкисло немножко ничего угу. нет наоборот даже очень хорошо так. и вот так вот молоко и вот это сейчас все тщательно перемешиваем руками надо пример не, я в принципе могу носкить и ногами закончить. Я думаю, может ложка какой-то, нет? Да нет. Муж просто первый раз видит, как жена делает пироги, что руками надо. Видели бы его лицо. Мерщики. Он какой желтенький, смотри, становится тесто ага. от э, того, что уточка. Желтенькая, не то что курочка. И вот так. Вот. Тут мучки мало, тебе еще добавлю, потому чтобы она немножко смогла сделаться клубочком. Драхлю. По форме. Муж поможет мне? Подсыпать мучки. А как эти подсыпать? А, вот ну там мучки есть. А сколько надо? Ну а сколько, дашь, дай хоть сколько, Прямо в руку. не скупись. Нет, что? Все, себя. все, все, не надо Патить? пока, не надо. Мне чисто для того, чтобы вот такой клубочку мне получался. мне схватывается. У нас получается я его сейчас превратила вот народную массу всё. клубочек у меня укатался вот. ну все сейчас теплое место всё ставим на печку сейчас пойду поставлю приберу весь все весь продуктовый набор и приступлю к вот этому вот да ребята уже а весна надо уже... рассаживать уже вон он уже они прям просятся, а мне ну, сидят. Там века. уже что-то рассадило, уже, да? Да, покажи, там перчики у меня сидят. Перчики у меня сидят с февраля. Ага, вот такие, ребят. Перцы а у меня перчики тут. Перчики у меня с февраля сидят. Вот что к нам уже, ребят, творится. Уже воды, здесь, о, смотрите, сколько воды уже. Это она еще не ушла. Ну да, было еще больше. Слово море. Океан. Дела, ребят. Сейчас ладно, поставим на печку тесто и приступим дальше. Наполняем стаканчики землей, подготовленной с осени, землю, чтобы рассаду сажать. То, что мне кроты нарыли. А, они у мне работают хорошо. какая-то польза от кротов. Да, они мне хорошо так землю спахивают. Вот собрала, ну, стаканчик и дырочки сделаем. Питок сделал сразу, ставлю пачку, и там сделал, чтобы вода лишнего ходила, короче. Сейчас. А вы не переключайтесь, как будто готово, мы вам покажем. Ну что, сначала смочим. О, уже перерастал. Смочим почву, чтобы было проще мне вытаскивать. Ты их просто пересадишь, да, сейчас все? Пикировать буду. Пикировать? Да. Видишь, даже сорта, смотри, какие разные. А, -а, -а. Те, а вон, что за большие. сорта, ты помнишь хоть? А у меня есть бумажки где-то там, наверное. Я сейчас уже могу этим сказать. А, вот он. Вот у меня эти три сорта Так, томат синичка. Это желтые что ли какие будут? Да? Черри. Черри. Угу. Это авторский. Так, оранжевая гирлянда какая? -то. Тоже как черри, видишь? А, и сердце. Да. да. но ну, это на салат. Ну это салатная, а вот эти вот как раз пойдут на салат обычный и на маринование. А -а -а. Небольшие такие, они как раз, у них диаметр небольшой плода. 25 штук на ветке с массой 10-12 грамм по моему самого вообще а тут сколько Шикарные. тут получается массы 20 грамм так а на нем так, а на нем не написано сколько Она высота 40 сантиметров ну, вот. а тут быть сейчас сколько на ну, обычая так, он гигант. Так, среднеплодный сорт. Так, он у нас высотой полтора-два метра, а плоды размера впечатляет 460-4600 э, грамм до полтора килограмм. Нифига себе, вот это помидор. Одним как это, как и все, и человека больше нет. А -а -а. Ну, мы, ребятки, потом увидим, что у нас там выросло, все покажем вам ближе к лету. Что у нас там, забыть сердце, какое получится. Какое, ну, самые большие, короче, будут, покажем Ну и все помидоры покажем. Так, ну и ч ладно, сейчас она приступит. Мы же с все Не хочу его да, немного поливать? Ну, поливешь потом, когда на окне надо. Ну, да. Сейчас я несколько сделаю. Ну вот теперь мы берем. Делаем дырочку. Отверстие. Дырочка, стаканчики. знаешь, где? Да, делаем отверстие. Так, и теперь берем, поддеваем здесь вот эту сторону. Немножко его и делаем такой момент. Оп, а зачем? Чтобы она прижилась. А -а -а. Я не знал. Что, обрывать там кончик маленький надо? Да. Отщи... Отщипнуть. Отщипнуть. переселенцы ребят у нас так ребятки пока жена короче это пересаживает все делает я пойду на крышу у нас сниму поликарбонат короче у нас там поликарбонат сзади на крыше был и он постоянно подтекал короче и сейчас я поменяю его на железо потому что тоже не дело доски начинают гнить вот, а этот ну, старый поликарбонат, короче, пущу на крышу теплицы как раз, чтобы там, в принципе, еще пойдет, послужит. Ладно, ребят, встретимся непосредственно на крыше. Сейчас делать крышу, короче, уже вот. остался один близ лист буквально положить. Ой, сейчас вам покажу, как у меня получилось. Сверху вот так вот. Ну, такую же крышу купил. Тут раньше был поликарбонат, ребята, но буквально через... Ну сколько там, через два года где-то наступили проблемы Короче, раньше лежал тут, ребята, поликарбонат И вот он начал, короче, немножко протекать Ну как немножко, уже нормально С каждым годом все больше и больше Ну вот и решили закрыть Пусть это будет чуть-чуть подороже Ну сколько подороже, да? Ну если там вышло всего лишь на 6 тысяч То здесь 116 Ну тут у нас один лист лишний получается мы Почему лишний? Потому что вот один лист ложится и все А ты 6 заказал, надо было пять. Как ты считал? Вот. Так что полигарбонат, ребята, если хотите на крышу, это полная фигня Ну, если у вас пол есть, если пола нет, там земля, в принципе, вам какая разница Ребята, наступила весна, короче, и вот все, начались дела, ребята Так что будем потихонечку снимать, показывать вам мини-отчетчики такие Воды, вы смотрите, на участке сколько у нас вообще, полная жесть ну, тот сосед подподнял, вот этот песок Разровнял, и вода начала у нас тут скапливаться ну, у них, получается, выше у него соседа стало Вот Сейчас надо, короче, Последний лист докладывать ну, в принципе, крыша готова Ну, а потом будем обкладывать Доделывать, как бы, дом садинком. Потому что Дом портится, все-таки Время идет, а надо укрывать его Так, ну все, ребятки, крыша покрыта в принципе, так вот получилось <coughs> так шапку не забыть надо так ну что ребята с крыши закончили прихожу сюда я обалдеваю все уже все жена уже посадила так земля даже уже и на столе она протирает вот так вот у нас только такая рассада получилась это какая там часть наша это вот, половина половина, да. половина. Земли не хватило. Но Надо будет еще сейчас есть. еще земли набрать в ведро. И погреть. Как раз у нас короты постарались, мы оттуда землю возьмем. И погреем раз. и еще посадим. Там остались это бычьи сердца в основном и немножко чери. А, -а, -а. Вот, а там остались у меня только чери. Дела, дела, дела, еще не Так, ну а я что, пойду сейчас, короче травить крыс замучили. Не крыс, а мыши. Мыши, крыс. Мыши, Нет. мыши. Сейчас покажу, чем буду травить вам, ребят. Все, ребятки, купил, короче, купил шашек дымовых. Сейчас все заодно Возможно, что и мыши убегут. Защита по грибам, от плесени грибка. Серную, короче, дымовую шашку. Грузуны, грибок, плесень насекомые. Типа. Ну, сейчас мы проверим. Я взял три, наверняка, сейчас три зажгим. И купили, короче, такая крысиная смерть. Не знаю, сейчас пакетики такие, сейчас тоже попробуем раскидать. Может, вот как весна. Не знаю, откуда. Обычно зимой должны прибегать, а тут как раз весной прибегают. А вы не приключайтесь. Взял, короче, такой вот противень. Старый. Старый противень сейчас. За наказание я сейчас его туда засажу. О. О -о -о. А где палочка? Вот, он. вот она. Так, я не помню, вот это же надо снимать пленку, да? Ну вообще-то да. Аккуратно. А бумагу надо? А? а бумага нужна? Нет. Надо пирамидку такую сделать. Так, где этот фильтр? Фитиль вон он. Вот а -а. Вот, видишь, ставится и.. А -а. Напред ну, последний. Ну куда ты сразу ты хоть один? Да ты что, с ума сошел? Нам я... из дома тогда бегом надо выбегать. Не да, не будет. Все будет нормально. Я в том году две отдела. Ну вот две и сделай. Мы жить хотим. Изверг. Я понимаю, что они, сволочи, грызут. Вс, но да мы-то. Но мы мы я ночью не чем? сплю, ты-то спишь, а я не могу уснуть из-за них. играть меньше надо. Как только ложишься. Сам так... играет, сидит. Они уже все спят уснули, а я только начинаю играть. Ага, а я только начинаю играть. Зай, ты куда снимаешь? Ну куда тебя? А -а -а. Безобразника, который играет целыми ночами до шести утра. Еще ну, что-то ждет. Заодно она, короче, еще это. От грибка, от плесени, заодно. Да, только в одном месте, а не по всему дому. Она туда пойдет. Она туда пойдет, но там-то у меня фундаменты. Так а дырки-то в Нету. Есть. Что там их есть -то? есть вот они соединяются между собой отверстия так так ну вот что ребятушки получилось сейчас надо эту пирамидку аккуратненько аккуратненько вниз. А сейчас я потом как ага. а там неровная земля да. Блин. Так, ну что, ребятки, вот что получилось, не знаю, видно а там, нет. А я побежала. <coughs> Держи камеру за. ой не, не, не, не. ой ой быстрее, быстрее, быстрее, ставим вот сюда. Комарье полетело, вон. Ага. Я смотрю, что доски не загорелись. Она сейчас затухнуть должна. Открой это. А, дверь не надо, сейчас будет. А, ну все нормально. но подожди, вон только одна схватилась. Вторая схватилась. сейчас третья начинает. Все, они сейчас будут вонять. Закрываем, ребят уже пошел сюда. Все. Серо уже выш пошел. Какая проветрится? Сейчас смотри, слушай, как мыши будут ломиться. Да. Так, ну что, ребятушки, ждем, короче, ребятки, посмотрим, идет там процесс хоть откроем? О, все, процесс пошел, походу, нормально. Так, ну что, ребятушки, заканчиваем этот ролик. Перекрыли мы крышу веранды, парника. Я отпекировала все свои помидоры. Сейчас поеду, возьму поддоны, все уберу, поставлю, чтобы уже не мешались, а то у меня все на кухонном столе. Муж поставил шашки от мышек, да, полевок, кайф, которые... Мыши кайфуют. кайфуют. Да, сейчас мы, мы вместе с ними вообще атасно, сейчас такой запах да, нет, на нормально. кухне идет. Почему, неизвестно. Аж сладости да, во рту. пишите, ребят, комментарии, какие вы там сорта посадили. Помидор? Тоже помидор, да. Какие будет. лучше? Вот. Ну и всем ага. пока. Всем пока-пока!